Друзья, приветствую вас на канале Артем Фокс Леттер Сегодня небольшая работа из серии в наличии Это обложка на автодокументы Обложка выполнена из итальянской кожи растительного одобрения премиум класса Покраска, прошивка и обработка вручную уже обработан даже внутри, с внутренней стороны. Стандартный вкладыш, права и дальше для различных документов. есть для страховки вот такой большой под видео будут ссылочки на группу вконтакте и инстаграм скоро много праздников 23 февраля 8 марта пожалуйста делайте свои Заказ заблаговременно. Все вопросы пишите личным сообщением. Ну а на сегодня все. С вами был Фокс. Пока.